Вас приветствует магазин Спорт Эксперим Поговорим сегодня про популярный вид транспорта для детей, начиная с трех лет. Это самокат. Перед вами двухколесный самокат фирмы Чешская Темпиш. Называется он Viper 145. Производится в двух цветах, синий и красный. Самокат достаточно качественный, с хорошими запчастями. Складной. Здесь складываются ручки, в конце покажу, как и складывается ручка. что удобно для хранения и перевозки. Что в этом самокате примечательного? Первое. Данный размер самоката рассчитан на 5-7 лет. Второе. Длина деки 30 сантиметров, достаточная длина, вариант это городской. На деку нанесена шкурка для того, чтобы не скользила нога. Есть задний тормоз, колеса 145, сделанные из полиуретана. Достаточно мягкие для асфальтированного покрытия плитки. На руле достаточно мягкие грипсы. Максимальная высота руля 84 см. Он регулируется. Теперь покажу вам, как он складывается. Есть защелки на руле. Они вытягиваются. Вот так у нас складываются рожки. Тут даже есть для них крепежи. И есть специальная защелка, которая защелкивается, и она мне не поддается, и руль складывается. А, нужно освободить. И руль у нас складывается. Получается достаточно компактный вид транспорта для ваших детей от 5 до 7 лет. Заходите к нам на сайт, выбирайте правильные самокаты для ваших детей. Вы можете прочитать у нас также статью, как правильно подобрать размер. Очень рекомендую именно эту фирму. Она специализируется на производстве самокатов. И по ценам они достаточно недорогие. www.vive.com.ua